Бисмиллях, ассаляму алейкум, рахматуллахи и дорогие мои ученики. Сегодня у нас второй урок по изучению арабских букв, арабского алфавита. И так как мы изучаем различные науки, а это таухид, а это Кур'ан, а это хадисы, а это акыда, а это арабский язык то все это, все это, если посмотреть, все это вращается вокруг арабского языка, арабских букв. И в первую очередь мы с вами должны пройти буквы. Я постараюсь не затягивать и побыстрее пройти эти буквы. Самое главное знать буквы, знать огласовки, как они произносятся, как они читаются. А дальше уже на следующих уроках мы уже с вами будем изучать аяты. Мы уже с вами будем изучать хадисы, мы уже с вами будем изучать какие-то темы по таухиду или акиде, или арабского языка. И мы будем там уже эти буквы складывать слова. И будем смотреть, как они пишутся в начале, в середине. Сейчас самая главная теория, самая главная это теория, изучение букв. И вот сегодня у нас вторая буква БА называется. Мы ее сегодня с вами пройдем. Инша Аллах, иншалла. От вас что требуется? Тетрадь или альбом, блокнот по арабскому алфавиту, потому что мы его пройдем. Арабский алфавит. Все, эта тема уже у нас закончится, и дальше перейдем в арабский язык. Арабский язык сами знаете там грамматика, предложение, слова образование. Нахвусарф и прочее, прочее, прочее. Это длинная, длинная тема. Или по Корану Длинная серия уроков. А здесь всего лишь у нас 28 букв. Мы их должны пройти и отставить в сторону. Все, это будет тетрадь по арабскому алфавиту. Разные карандаши, разные ручки, разные там краски. Кто чем может, рисует, пишет, раскрашивает. Но мы должны взяться... И закончить этот арабский алфавит. Буквы. Итак, первая буква у нас была алиф, вторая буква БА. Смотрите, БА. Ба. С этой буквы начинается слово Бейт. Бейт, ДОМ. Ба это бейт, дом. Смотрите, она в виде вот такой вот скобочки, и внизу точечка. Итак, сегодня второй урок буква БА. И еще в конце урока в конце урока внизу под видео вы увидите ссылку на вопросы. То есть прошли урок, вопросы там по ссылке перешли, целая форма открывается, где вопросы? Где я спрашиваю, задаю вопросы. А это что? А это что? А это как вы поняли? Это для того, чтобы я понимал, что вы поняли урок. И после каждого вопроса будет начисление баллов. Понятно, да? Так что следите за уроком внимательно. Во время урока пишите. Рисуйте у себя. Пишите по-русски, по-казахски, по-узбекски, по-таджикски, по-чеченски. По любому языку пишите, подписывайте. Ага, вот это буква БА. Это буква БА в начале пишется так. Это буква БА с Фатхой. Это буква БА с Киасрой. Вот это все вы должны будете писать прям. Прям подписывать. Кому нужно вот этот файл в виде PDF. Я его также прикреплю. Могут скачать родители и распечатать вам на принтере. Правда будет принтер наверное, черно-белый. А вам придется уже раскрашивать. Итак, смотрите, буква БА. Итак, перед вами буква БА. Красивая, красивая, красивая. Много-много-много разных букв БА. БА-БА-БА. Так, смотрим. БА. Давайте будем писать. Сначала скобочка. Над строчечкой пишется. Запомните. Вот эта скобочка над строчечкой. А точечка под, под строчку пишется. Итак, смотрим. БА как пишется. Вот так, справа налево, закругляем хвостик и внизу мы пишем точечку. Или квадратик, или точечка, кому как удобно. Итак, буква БА. Вот это мы с вами увидели, как буква БА. Да? Еще раз, еще раз. Давайте повторим. Итак, справа налево рисуйте, пишите. Пишите у себя в тетради. Поставьте даже этот урок на паузу и рисуйте. Потом скидывайте мне фотографии. Обязательно своих родителей заставляйте отправлять мне отчеты. Отчеты. Я жду отчеты. Вот сегодня мне по Алифу уже скинули один рисунок. Я его сразу выставил на сайте. Сразу выставил на странице урока. Итак, это у нас буква БА. Теперь мы смотрим, как буква БА с огласовками. Где у нас ФАТХА. Мы с вами проходили на прошлом уроке. ФАТХА, КЯСРА, дома и СУКУН. Четыре огласовки. Первая это ФАТХА, которая наклонная наверху. Палочка такая вот. Палочка, видите, над буквой БА стоит палочка. Это ФАТХА. ФАТХА. ФАТХА. фатха. Буква БА и ФАТХА. БА и ФАТХА. И получается, мы будем читать уже БА ба, понятно, да? ба, потому что буква ба это как б плюс еще а фатха мы читаем как а ба, понятно, да? получается у нас ба. Так, дальше буква ба и кясра. Давайте посмотрим буква ба буква ба и кясра и кясра мы это прочитаем уже как БИ. Мы это прочитаем уже БИ. Б и Кясра. Кясра у нас как И читается, так ведь? БИ. БИ. Дальше. БА и ДОММА. ДОММА мы теперь знаем. ДОММА. Это крючочек. ДОММА. И буква БА. Буква БА. И дома получается БУ. БУ. Мы читаем БУ. Читаем как БУ. Все повторяйте за мной. Кто не знает, больше мы не будем возвращаться к арабскому алфавиту. Потом, следующие уроки, когда уже будут, там арабский язык, там Куран, хадисы. Мы уже будем все уже читать, писать по-арабски. Уже больше не будем алфавит мы трогать. Все уроки будут выставлены. Кто хочет к нам присоединяться, он сначала пусть пройдет алфавит, потом будет к нам присоединяться. И поэтому вы должны сейчас прям стараться произносить правильно бабу, би, у и, б, бас-касрой, бас-домой, бас нам Все. И прям сдаете, родителям своим сдаете, сдаете прям, сдаете, сдаете домашние задания. И родителей сами проверяйте. И себя проверяйте насколько вы хорошо поняли дорогие мои ученики значит у нас дома и буква ба-ба с домой ба-дома-бу-ба-дома-бу и еще у нас одна огласовка была это сукун кружочек такой он никакого звука не дает он как будто букву ба прибил к стенке и все как кнопка на кнопку, как будто букву БА прикрепили к доске. И она не шевелится. Все. Б. Она Б. Б. Сукун. Значит у нас Сукун. И буква БА мы будем читать уже просто как Б. Б. Б. Теперь повторим. Еще раз. БА. Теперь с фатхой. БА. Мы читаем. Буква БА с фатхой. БА. БА. Повторяйте все. БА. БА. БА. Вот так же и БАЙТ. Я же говорил БАЙТ. Слово БАЙТ – ДОМ. Он как раз начинается вот на БА с фатхой БАЙТ. БА. БАЙТ. БА. Это нужно, нужно прям повторять. БА. Понятно, да? БА. БАЙТ. Дальше у нас буква БА и ДОММА. Буква Б и ДОММА мы уже читаем как БУ. БУ. БУ. БУ. БУ. Бублик. Дальше. Буква БА с СУКУНОМ. Это у нас будет Б. Б. Буква БА с СУКУНОМ Б. Просто Б. Б. Б. Б. И у нас еще остался буква Ба с кясрой. Это мы читаем как Би. Би. Б. Бабу Би Б. Баби Б. Вот это надо повторять. Обязательно повторяйте, повторяйте, повторяйте: так Ба. Байт. Да? Байт. Б. Буква Ба с сукуном Б. Буква Ба с сукуном. Вот вам картинка. Можете даже нарисовать такую картинку красивую и обязательно Аммунуру отправить. Как хотите, сами рисуйте. Но что-нибудь нарисовали прям у себя в тетради, в своем журнале, в своем альбоме. Потом будете показывать, когда вырастите, будете показывать своим друзьям, соседям, своим детишкам. Скажите, вот я учился, вот я учился, в 21 году я изучал арабский алфавит. Это у нас значит буквы БА с укуном и будут читаться как Б Б Б. Понятно, да? Теперь мы с вами должны пройти, как у нас БА соединяется. БА соединяется и влево и вправо. Значит, если придет соединение справа, соединится с этим соединением. И также, если придет хвостик слева, и тоже соединится, а точечка останется на своем месте, там небольшие произойдут изменения. Буква Б чуть-чуть изменится. Давайте же посмотрим, как она изменится. Значит, она соединяется вправо, она соединяется влево. Говорите, давайте дружить. Все, дружим, дружим, дружим. Слева, справа, все, я дружу. Со всеми дружу. Вот это буква Б. Теперь смотрите, что происходит. Вот, теперь у нее в центре палочка, внизу точечка. Вот это буква БА в серединке, запомните, это буква БА в серединке так пишется. То есть она соединилась с той буквой, которая впереди, и с той буквой, которая после нее. БА. Вот такая. И тоже так же с ФАТХА она будет читаться как БА, БИ, БУ, Б с СУКУНОМ. Понятно, да? То есть она соединяется и влево, и вправо. И влево, и вправо она соединяется. Ну Давайте посмотрим, как происходят все эти соединения. Вот. Итак, если вы увидите вот такую букву, вы скажете, это буква БА. Она в середине слова, значит. Значит, она в середине слова. Она, значит, соедини... соединилась туда и туда. Соединилась с буковками. БА с фатхой БА. Так ведь, мы уже знаем, мы уже с вами проходили. С кясарой БИ. Буква БА с доммой бу и буква ба с суккуном б если вот такую букву увидите и их, такую огласовку и сразу скажете это ба с фатхой ба это ба с кясрой би это ба с доммой бу и это ба с сукуном б все вы теперь уже открываете куран и ищите где же у нас буква ба самое первое Первое слово, бисмилля, там увидите первое, ба с кясрой, би. Вы уже сразу скажете, бабушка, дедушка, я вам сейчас покажу первую букву ба. Первая буква в Куране это ба с кясрой. Вот уж бабушка с дедушкой удивятся и скажут, надо же, наш внук, оказывается, читает по-арабски. Где он успел научиться? Вроде бы сейчас все закрыто. Где же он успел научиться? Ну, давайте дальше посмотрим. Вот эта Ба, она в начале слова. Вот так пишется. Запомните, мои ученики, вот так пишется буква Ба в начале слова. И в Куране вот так вы увидите. Бисмилля. Ба и кяср будет внизу. Внизу будет палочка. То есть, она соединение дало. И говорит, кто ко мне присоединится? Вторая буква, к ней присоединится, буква Син. И мы будем читать БИСМИЛЯГИ, да, БИСМИ. Она говорит, пожалуйста, я соединяюсь с любой буквой. Давайте, присоединяйтесь. Это в начале слова буква БА вот так пишется. В середине слова вы уже знаете, как пишется. И влево, и вправо она соединяется. Так ведь? Но в конце слова как она будет писаться? Соединения же нету, никто не присоединяется. Она, значит, закругляет одно соединение и вот так. Она говорит, я присоединяюсь. Вправо, а влево у меня соединения нету. Никто не хочет ко мне присоединиться, поэтому я буду вот так писаться. Значит, это буква БА в конце. Давайте еще раз повторим, что БА. Вот это БА в начале слова. Вот это БА в серединке слова. А вот это БА в конце слова. Понятно, да? Еще раз повторим. Еще раз по-другому чуть-чуть. Возьмут другие цвета, карандаши, фломастеры. Вы то же самое так же делаете, как я вам объясняю. Так же все пишите прям. Пишите. Не сидите просто рты открыли и сидите. Ух ты, ух ты. А потом, когда урок закончится, все забыли. Сразу пишите. Ба в начале. Ба в начале слова. Вот так. И видите, зеленое соединение. Сама буква Ба, она синенькая, а соединение влево у нее. Зелененькая. Теперь Ба в серединке. И вправо, и влево у нее соединение. Она соединяется. И Ба в конце она будет только соединяться вправо. А левый хвостик она закрутит. Все. Понятно, да? В общем, на этом урок наш заканчивается. Внизу под этим видео будет ссылка. Там будут вопросы. Как вот на олив будет ссылка. По поводу Алифа, кто прошел первый урок по Алифу, должен обязательно заполнить форму, ответить на вопросы. Вопросы простые. Тот, кто внимательно меня слушал, тот, кто записывал, тот, кто что-то там успел нарисовать у себя в блокнотике, в этом в тетрадке, он уже легко ответит на все вопросы. Если не можете сами, попросите маму, папу. Бабушку, дедушку, тетю, дядю, брата старшего, сестру старшую. Попросите того, кто там может нажимать пальчиками на, на свой блатной телефон. Значит, нужно будет заполнить форму, ответить на вопросы, отправить эту форму. Форма автоматически ко мне придет на почту и к вам придет на почту. И вы сможете даже посмотреть результаты. Результаты за свое домашнее задание. Сегодня прошли с вами буква БА. Красивая такая буква БА. Мы ее видели. И мы сказали, что буква б это такая скобочка, внизу точечка. На букву б начинается слово БАЙТ. Мы с вами это тоже уже узнали. БАЙТ. БАЙТ. Сейчас мы с вами только проходим буквы. Уже потом, как мы только их все закончим, мы потом будем брать уже новые предметы по Корану, по Хадисам. По кыди, по таухиду, по арабскому языку. И там мы будем практиковаться. Мы будем эти все буквы склеивать в слова. И будем уже правильно читать и писать и составлять предложения. Понятно, да? Итак, с нами была буква БА. И слово одно слово мы узнали. БАЙТ. Какие слова вы узнаете на уроке? Записывайте. И возьмите Куран. И или возьмите какую-нибудь книгу, где у вас по-арабски, и найдите мне буквы «Ба». Найдите мне буковки «Ба». Баракаллаху фикум. Ваджазакумуллаху хайр. Хайраль-джаза. Субханакаллахуму бихамдик. Ашхадуаллах иллаха илла анта. Астагфирука. Ватубу иллайка.